Привет! Ты до сих пор находишься в поиске перспективной ниши для получения дохода на YouTube? В этом видео мы поможем тебе найти нишу, освоив которую ты стабильно и регулярно будешь получать доход на самом мощном и самом эффектном канале получения трафика YouTube. Это видео будет полезно молодым каналам, либо для тех, кто только задумался о создании своего канала на YouTube. Ниша, где всегда будет контент – политика. Новые законы, критика какой-либо партии, критика политического деятеля, о по политике в другой стране, о политике вообще в мире. Представим, если бы у нас было про историю какой-либо партии и хорошо заходит канал Я Президент. Спросите у дедушки или отца. Политика очень высокоперспективная и прибыльная ниша, а правильный выбор ниши и советчики гарантирует доход и популярность вашего канала. Получите 8 практических советов от эксперта и сделайте успешный и прибыльный канал. Приготовьте контент-план. Выберите правильные ключевые слова, по которым вы хотели бы, чтобы вас находили посетители. Найдите 10 конкурентов и 10 союзников. Приготовьте план размещения видео.